Добрый день дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита и мы продолжаем играть в Кену, Bridge of Spirits uh, Короче, я же заранее пытаюсь серии не писать, эта фигня до сих пор не работает, ладно, куда мы идем? Uh, стараюсь серии заранее не писать, а давай пойдем сюда, по поедем на необитаемый остров, почему нет? Как uh, это пройти туда? А, все понял, надо, вот как кадири Кадире мы шли а как мы к адере шли? Здесь, да? Да, все. А, я же серии стараюсь заранее не писать, потому что мало ли что, мало ли что. И так всякая фигня постоянно случается. И тут еще. Как бы... О, кстати, мы сейчас зайдем за тленышем в фонаре, которая. Раз уж мы здесь. Да, отличная идея. И тут вот есть всякие вот эти камни. Ой, чуть чуть -че, -че, че, лагаем? че лагаем? Не лагай. Не, -не надо мне лагать. Прекращаю вот это вот. А, Серии стараюсь заранее не писать Поэтому Знаешь, что было? Да что ж такое, что Прекращай меня пугать Выложил, значит, прошлая серия Опоздала, вообще опоздала И это опоздает из-за этого В чем соль? Получается, выложил серию она Вот он, вот он Вот он сидит, блин Не знаю, как я его не заметил Но сейчас-то я заметил Отлично. Так, теперь нам вниз. это нычечки. Заныкали, смотри. Хорош. Все запутали меня? Слушай, да? Короче. Выложил серию. Она должна была выйти раньше. Намного раньше. Опоздала. Это тоже опоздает, потому что... Выложил серию. Началась обработка. Все. Не так. кнопка, подожди. А как же... А как же... Подожди. А, все, вспомнил. А что так еще резко и мрачно? Тропа. Во и на... Да ладно. Короче, обрабатывается серия. Остановилась на 95%. Я думаю, ну ладно, наверное, ей надо постоять. Канает. Ладно, давай так. Остановилась на 95%, и все. И говорит, пошел ты в жопу. Я такой, ну ладно, пусть постоит. Потом ничего не изменилось. Я не знаю, сколько стояло, часов. А, надо опять подобрать какую-то комбинацию, да? Ладно, хорошо. А, а так и вот же подписано вот первая, вот вторая, а вот третья. В чем проблема? А... Обработка так ничего и не дала. Что, я же все сделал правильно? Что не так? Просто сделать прорыв? Давай я могу. Ладно, хорош. А, все, и стоит. Обработка ничего не делается. не может. Вот ничего с собой поделать не может. Так, ладно, попробуем еще раз. Заново. Серьезно. Поставил на загрузку. Загружается. Загрузилась. Обработалась. Потом берет, короче, и проверка. Ну, проверка и проверка. Ну что, ну с кем не бывает? Проверяется и проверяется. Ага, закрылся. Да, вот только закрылся в себе, смотри. Нельзя в себе закрываться. А, ага, вижу. Ну того сначала, потом этого сначала, потом этого потом. Ага. Не-не-не. Идете домой. И все? Это было не сложно. Цветок. Боже, я думал, дальше надо идти. Ладно. Все. И потом началась проверка. Проверка шла, я не знаю просто миллиард лет просто. Вот просто я не знаю сколько. Ага, это какая-то головоломка. По кругу что пройти и вернуться назад. Я, подожди, я сейчас не понимаю. Вот я уйду сюда, мне нужно будет идти дальше. Ага, мне надо бомб раскидать. Я все понял. Чеш... Короче, очень долго все было, прям кошмар. Не, не подожди. Давай бомба быстрее. Вот теперь вот так. Угу. Я надеюсь, планы на серию, э, что мы с тобой соберем... о, ничего себе. Соберем два оставшихся реликта. Ну, стойте, я не надеюсь подраться, конечно, но... Очень бы хотелось бы все два реликта забрать за серию. Потому что сколько можно? Кину уже давно, пора закончить. А все никак не получается. Непорядок. Я недоволен. Ага, понял. Где он? Да не этот, вот этот. А и вот этот ещё. А потом вот так ещё. Ой, не та кнопка! Путаюсь в кнопках! Не мешайте, пожалуйста. Знаете, несложно, этот это получает... Я вообще-то. Я вообще-то. Ты куда меня скинул? Иди сюда. Я тебе вообще-то молот даю. Дайте, я даю молот. Этот ушел. Этот до свидания делает. Все. Несложный бой. Я еще и очень много просто пороже получал, потому что пытался дать молот. А, вон наверху опять какая-то головоломочка опять какая-то. Так, если кому-то, если есть еще такие, кому судьба Анны не безразлична, я допройду ее, допройду. Она у меня стоит, ждет своего часа. Ага, вон тот первый. Понял. Вон тот первый, видишь? Вот тот самый, это первый. А туда не допрыгиваю. Туда я не допрыгиваю. Сейчас понял, сюда запрыгну. Здесь откроется портал, по всей видимости. И как ты мне предлагаешь туда долететь? Подожди, значит. А, все. Все ясненько, понятненько. Давайте, хлопцы, несем. Ага. Несем эту хрень сюда. Давайте, давайте, мои родненькие, давайте Собрались Вот еще, кстати, пока несут а, Это третья А, четвертая То есть вот это первая Первая она первая, а третья она четвертая Все ясно Ну сейчас нам одну узнать А другая методом исключения просто идет И все Да? Да, вот третья Ну тогда все логично Первая Вторая. Третья. Четвертая. Ло Логично-богично. Так, опускайте, пацаны, что вы держите? Не надо надрываться. И что? А, а. Так, что говорил? А, правильно квест. Да, кому не безучастно э, Получается, пройду ее, все хорошо Не, как бы, не забыл Помним, любим, скорбим Но просто Выпущу ее где-нибудь, знаешь, прицепом Ага, не, я туда не хочу Прицепом, вторым видосом Не основным Как бы вторым дополнительным Допом, DLC Так, это у нас работает? Конечно же работает, чтобы оно не работало только я вот не вижу... А, все вижу. Цветочек, раскрывайся. Ой, как хорошо, что есть это замедление. Так, прикольно, знаешь, в поле эти Умадно. Так, а, видел, накидали чуть-чуть в комментариях идеи, во что поиграть. Но... Но... Ответил, почему... Ага. Ответил, почему некоторые... Попозже, а почему некоторые... Не попозже не, и, и нет. Я думаю, надо что-нибудь актуальное все-таки. Ну, да, ты понимаешь, канал все равно молодой. Ага, понял. Давай сразу я это дам. Ой-ой-ой. Опять я пытаюсь целиться. Мне надо удерживать. Вот это? стор тонул то. Ну, все, это, это домой. Это. Ну и да, и что? Ой, промазал, прикинь. Плечо прострелил ему, блин. Да я нажал рывок. Ой, у меня, блин, какая-то как у колбасит от этих перемещений. Прям в глазах прям так. Как будто моргнул, а на самом деле ты это не моргнул. И все, мозг такой просто ловит биполярочку. Опачки, здрасте. Что у нас тут? Купаемся Кто-то спрятался здесь? Ну это место выглядит как будто здесь должен быть Леныш. Ну ты давай, не гони Опа, почта духов Почта духов Я же не в секреточку зашел, не гони Я жду правильно Ой-ой-ой-ой-ой, как туда идти-то неудобно Сундук, просто сундук Не проклятый, а просто Шапка Что за шапка? Не, ну это, это идет, это идет Это как, это самураев Они же с природой контактируют, да? Там всякая сила Ци, дзы, дзю А, не понял, я в секреточку зашел? Я был в секреточке? Ладно Хорошо Мы просто вернулись сейчас назад, если ты не понял Хорошо, секреточка, так секреточка Я что, против, что ли? Так А, так вот же, нам показывают, куда идти Все-таки надо было здесь скатиться Я думал, у нас куда-то назад Хороший, че? А, а Вот так надо было? Так, ладно, вторая бомба Срочно нужна вторая бомба Потому что первая копится прям очень долго Так а -а, а, а ну так сразу бы и сказали, блин. Вы ж молчали. Ой, ой, ой, ой. -ой. Тихо. Что, где я? Ладно. Так, все сегодня, сегодня мы сегодня что у нас? Сегодня воскресенье, серия выйдет в понедельник. Если она не будет обрабатываться, просто милли... а -а -ай, блядь. Ой, блядь! Ты что наделал? Я думал, у меня еще есть время. А оказывается, его нет. Ладно. Хорошо, я, я вас понял. Цепанулось? Не цепанулось. Выше, значит, надо. Выше надо траекторию брать. Вот так вот. Во, вот так вот. Оп, красиво. Что там? Все встало? Все встало, отлично. Я думал, у меня еще куча... Куча времени, а там, оказывается, нифига не куча. А, эта фигня, кстати, тратит силу щита. Так, и что, и где? Я вернулся назад? Да нет, вроде. А, так я попал уже, все, сюда. К сожалению, Тоси. К сожалению, это у нас будет? Это любовь, Тоси. Обычно, когда любовь, надо очищать какие-то храмы. А тут просто телепорти... Ага... Будет битва. Это что? Ну, Какой-то странный круг. Ладно. Ну и кто? Тут выходи на битву с богатырем русским! Нет. Надо призвать его. Ладно, давай призовем. Кукусики. Так, и что? Да, ты хорош, опять какой-то мудак сильный, а. Ладно, знали такого. Блин, ну Тоси вот эти три, три получается, каких-то будет супер сильных ä, чувака, хранять его эти. Реликвии. Ну, ты кто будешь? Ты моя приюшка, я понял. Ну как-то, не знаю, не впечатляюще. Не, выглядишь сильным, конечно, таким накачанным. Воин. Кто ты воин? Я понял. На тебе в шапку. А, тебе похер, я понял. Ты че? Я понял. Ой, блядь, не понял, нихера. Да как ты достаешь, что больно? Ну-ка, вот так тебе больно будет? Ой, вполне больно! Ой, прям очень больно тебе, я понял. Ага, пошел в жопу. На тебе вот так, еще. Ой! Не попал! А -а -а -а пошел в жопу. Так, как же ты... Ой-ой-ой-ой-ой! Какими-то хернями кидается, нечестно. Подожди, мне нужна душа. А, осознал я. Понял. Вот в это, вот в эту, вот в это, в это. Красиво. Ага. Все херня, все херня. Акстись. Пута! Отпусти! Смотри, какой дядька схватил меня, а? что это? А, понял. На. Так, так, так, так, так, не вижу, не вижу еще. КПшки! Это херня. херня. Я вижу КПшки, вот там. Пошел лечиться. Подожди, мужик, я лечусь. Дай полечиться. Так, спокойно. А, я, конечно, не претендую сейчас на победу. Вот, подожди, смысл я не претендую. Ты так что ли? Ты куда ты встал? Ты ты? А, я понял! СЛЕЗАЙ ОТТУДА, ЧИТЕР! Ага, ты отбиваешь, да я понял А вот так тебе больно будет? А, тебе похер? Я просто тленное действие потратил, надо было не выёбываться и молоток дать Ага, нормально, нормально идем. Ну, пока по ощущениям проще Чем мастер масок Ой, шапку кто-то потерял! то это мог быть ага это нормально ой блять упорка Подожди, стой, стойте, стойте стой. не, не, не нормально так, тихо, спокойно пошел, тут. не, не, не, не хватай меня, не хватай, не хватай хорошо а сейчас, ага. Так спокойно сейчас. Так э, бомбу. Ой сбок. Тихо, тихо, тихо, не тыкай своей палкой. Тихо. С первого раза. Вообще неудачник. Я же говорил, он выглядит по ощущениям проще, чем мастер-масок. Неплохо. Али, может, я просто круто играть начал, научился. Хотя я вначале половил, так-то нормально это. Плюх от него половил. Так, да, конечно, ты же не знаешь, как действует противник. Но чисто логически можно понимать, когда ставить блок, когда у вороты. Ну, эти боссы хотя бы выглядят интересно. Любовь, Тоси. Герб деревни. Так, отлично. А, и Воинд, штабка доступна. Это такие классные шапки дают, а? Кленышие дали, кстати? Дали. Отлично. И жизик дали. Ой, жизик уже просто миллиард. Неплохо. А, давай, Дзадюро. Многие, кто вставал на путь самосозерцания, звонил в этот колокол в надежде получить напутствие от наших предков. Пока деревня едва выживала. То и нашел здесь новые ответы. Так-так, допустим. Ой, что так ярко? Ой, прям сильно ярко, прям по глазам бьет. Я нормально? Это что? Это ничего нету? А, мы должны были получить бабло. Кстати, отлично. Так, нет, я... Подожди, вот вторая бомба. Откроется способность, чтобы создавать две бомбы одновременно. Да, вот это нужно. Урон бомбы повышается, если она подстреливает бомбу до того, как она взорвется, взорвется сама. Именно подстрелят? Ну да, тут подстрелит именно. Угу. Угу. Вот это бы неплохо, прочность щита была бы. Но мне не хватает, сколько еще? 13 тленышей, ух ты, ёпта Ну вот это тоже такое себе Поэтому давай возьмем бомбу Триста как раз Давай возьмем бомбу вторую Потому что, ну, будет побыстрее Так, всяко Хоть бы бою и не часто мы ее используем Но вот эти прыжки, херешки Блин, иногда вот бомбой промазал Нужна вторая, блин вот Нам сэкономит время Так, отлично Отлично Да ладно, ничего не заныкали, вы те таки шат. Это леныша не спрятали. Не спрятали. Чуть за звук был? Ладно. Это звук те те телепортирующегося тленыша, получается. Что, еще раз жахнем. А в колка что-нибудь есть? Давай посмотрим. Что, нельзя заглянуть? Ну что так не, при... не прорисовали, некачественно. Так, и ч, я назад как пойду? Ч, нет никакого срезика А, как это нету? Как это нету? Быстрое перемещение же есть. Точно. Для особо одаренных, как говорится. Мне интересно, куда делся Руся? Ладно, хана. А Руся просто куда-то упиздил и все. Может, Руся друг Тоси? И он придет попрощаться с Тоси. Но я не знаю. Ну, не было никаких намеков на то, что Руся друг Тоси. Да? По-моему, не было. Ну, в принципе, по времени мы успеваем как раз еще за второй реликвией сбегать. Да? Ну, да. Все, у нас только полсерии прошло. Отлично. Значит, может быть, я не знаю... Следующая серия, может даже последней будет. Неплохо. Если говорить об игре, то игрушка мне очень даже импонирует. Неплохая обычная игрушка. Без каких-то, знаешь, супер таких речных э, поворотов сюжета. Но в нее вполне в себе приятно играть. Где мне взять каплю, чтобы вот эту хрень очистить? Я здесь вообще даже не видел никаких э, предпосылок Чтобы капля где-то была Может в деревне где-то что-то Почему-то и зачем-то Ну ладно, ладно, ладно Что нам Кстати, можно было сходить за шлепками. Ладно, в конце серии сходим В конце серии сходим, все равно будет еще босс а, После него дадут еще тленышей От а, а тленышей опять надо будет одевать Тропа охотника у нас охотник Руся. Куда делся Руся? Верните Русю. А то когда он ушел? В пятой серии ушел и все, блин, это уже какая? Двенадцатая серия? По-моему двенадцатая. По-моему. А по вашему? Я не знаю. Так, ну тут вообще тропа не выглядит супер долгой, поэтому. Ой-ой-ой, ща завалят меня. Ага, ааа! Я думал, все, Пипец. Кто? Вон тот мудак, вижу. ага ага ага ага Да я ударил тебя первый, иди ты в жопу. Ой. Ну и чё? А я первый был, и что делать вам? Ну ты долго думаешь, парень, я дал тебе шанс Ой, фига его, как переканали Ёб, ты подбежал, блин, я испугался тебя Вот этого, вот вот этого Вот этого, испугался я Подбежал, и думал, опять какой-то, блин, этот Гремлин бежит Так Смотри, он что-то там намекает, что-то есть Тут, тут что-то есть Что тут есть я не видел раньше таких меток. Похоже, что они изображают более жестокую природу и возвеличивают охоту. А, это какая-то приколюшка? Это воспоминание какое-то. да? Или это намеки? Или что это было? где те те те Блин, через этих полтора. Зачем? Один раз телепортировался, и хватит. Зачем постоянно телепортироваться? Что это за растяжка? Что это за растяжка? Подожди. Это че такое? Ты подожди, че это такое? Что это? Я не хочу в это наступать. И проверять. Надеть маску. Надеваю. Опа, воспоминания. Руська, я же говорил, Руська. Если бы у нас еще оставалось это знание, мы, мы могли бы создать оружие для защиты своего дома. Я же говорю, Руська тусил с ним. Эти инструменты были спрятаны неспроста. Как говорится, вспомни Руську и явится он. Так, 150, 150 мало, надо 200, чтобы прокачать там что-то еще. Смотри, опять растяжки, одни растяжки, блин, понаставили. Что? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, блядь, что это? Что, я не понял, что за наебки, я же перепрыгнул. Поздно нажал, я почти дошел. Вообще, если посмотреть сюда, тут типа вот сокращенный путь. Был бы. Ну, конечно. Какие сокращенные пути могут быть? Вот это придумал тоже, да? Ага. Так, я внимательно слушаю, что вы от меня хотите. Мне нужна капля. Опачки. Это как? Это куда? Подожди. Сейчас разберемся. Вы что-то пытаетесь спрятать в таких неочевидных местах? А, все, вижу. Да я попал. Ой-ой-ой-ой-ой. Дальше куда? Ага, вижу. Следующее. А. Даже так. Вот ставь сюда, сюда. М -м -м! Я водичку пью, что творите? Не попал, красавчик. На вот в этого щитом. Отлично. Что? Ой, блядь, не запал. Ага, сейчас. Пропали почему-то эти чуваки с копьями Которые кидали эти фиолетовые копья Такие болючие очень сильно Не-не-не На вот так Че, зря бомбы флю, брал Отлично Отлично Дальше То есть надо было взять каплю, чтобы появились эти. Ну, зачем? Больно вообще-то. Зачем ты это сделал? Ну, тут вот так. Это я понимаю, это я не глупый. Я почти пришел. А вот тут бы мы сократились. Скорее всего, здесь откроется срез. Ой-ой-ой, еще какой-то злой, сильный дядька, да? Вижу хилку раз. Вижу хилку два. Вижу хилку три. Вы чё? Не пугайте меня. Не так страшно. Угу. Какой-то олень. Сильный олень будет? Лесной дух? Опа, вижу. Вижу, вижу, вижу. Куда? Ага, вижу. Ага, вижу. Ой, далеко как. Ой-ой-ой, как все далеко-то. Так, так, так, так, так. Ага, все, это последняя, наверное. Нет, не последнее. Вот это крайне. Так, ну ладно, давай. Сильный могучий дядька. Или кто то Сильная могучая Этл. У него какие-то стражи сильные. Остальных были лайтовые. Так, и что мне делать? Между двумя пригюшками теперь убирать. Ну тот был такой, средненький. Давайте тут как-нибудь это. Лучник, да ну тебя в жопу, ты угораешь. Ну, поближе. Но пойдет. Так выглядит опасно. Да бляха! Да ты угораешь, как с тобой драться-то? Да ну! А, я попал. Ой, блять, ой, блять! Ты что творишь, а, дядька? Тетка, кто ты? Где? Ой, блядь! что? Охереть! Я первый на. Все понял. Я примерно понял, что. Как... Ебать! Охуеть, тут еще и силки всякие расставили. Ответ, Лови. Да ну! Где все мои хп? Подожди. Где она? Где она? Ой, ⁇ п твою за ногу! Да ладно. Да ну, отстань! Я только... Да ну хорош ты сильный! Я попал! Я вообще попал! <смех> Сука такая! Смотри, она вообще мощная. Стрелы бьют очень больно. Надо в нее получается. Да я все это знаю. Надо бить на опережение стрелы. Да ну! Так, сейчас будет стрелять. Ну, я просто перебил ее стрелу. Тихо, тихо, да дай. Да ну хорош. Да не дергайся. Тихо, тихо, тихо. Да это жестко. Да я попал. Да, ну хорош. Ой, как бы сейчас мышка пригодилась, а? Первый. Больно будет? Нормально. Так, спокойно. Где она? Вижу. Да ну отвали! Да я первый отвали! Я попал, хорош, блин. Нереально. Да что? Я не вижу просто, откуда она атакует. И вот где она? Лови. Нужна всего одна стрела, чтобы ее сбить. Да что, блин? Где она? Я вижу. Ты хорош. А! Отлично. Так, ты ясно. Мне нужно хп. Я вообще да... тихо, тихо, тихо, это... Тихо-тихо-тихо это все, я... Да я попадаю же. Ага. Куда она улетела? Вот куда она жпарится? Вот, блин... Как ее... Её... Как ее держать в этом? Как ее держать вот в обзоре? Да ну хорош, она еще очень быстрая. Да, <смех> суха. Ты что? Ахай, я забываю, что она после этого начинает атаковать. Так, ну вот это уже выглядит серьезнее. Куда? Это противник выглядит куда серьезнее? Да, что такое? Так, еще я видел, где она. Давай, давай, давай, давай. Ха. Я вот попал. Вот я же попадаю. Или надо обязательно полностью заряженной в нее, в нее попасть. Вот я сейчас попал. Вот сейчас заряжена стрела. что <свист> <свист> да это жесть просто пусть загрузить <свист> блин это вообще нереально просто как Не понимаю я Руси мне в подмогу, можно? Он, мне, он меня луку научил, как бы Пусть, как бы, теперь помогает с ней воевать Попал, успел, успел А, вот так, да? Ладно Она очень много дамажит блиц и дело ууу где она, бля не, не, не, не, не, не, нахер иди успею Ей пофигу То есть все-таки в какие-то моменты Я не понял Где она? Ага То есть все-таки в какие-то моменты ей пофигу Потому что я ее атакую Ой, что я делаю? Бляха Не, не не не не не не не не я бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Да хорош. С ней очень методично надо играть. Ага, ага. На тебе в, в, в, размен пошел. У тебя сейчас попал. Где она? У -у -у. У -у. Да ну, хорош, как ты достал то Надо подлечиться. Так, это я увидел. А вот это я уже не увидел. Да ты хорош! Я ж только прохилился, блин. Ну да, точно. У! Понял. О, как же быстро надо реагировать, а? Вот и долго мы так танцевать будем, а? Хорош. мне прилетела гена а стой я не успел осознать даже Ага. до свидания три раза что я попал а я попал я вообще попал ХП шаг 0 пину стреляют только крысы, блин! Так-то уже серию заканчивать надо А она, блин, нас тут, это, тиролит Нехорошо, нехорошо получается Я попал, вообще-то Почему в прошлый раз это проканал, а сейчас нет? Ага, домой Ты что? Какой момент надо в неё стрелять, кто-нибудь мне скажет? Да стохнет, тварь! Да ну, хорош! Я вообще не понимаю сейчас Что? Я поп... Нанесу урон? Что я не прохожу Я понял Да ну хорош. Да лечись, Кеночка, родная, любимая. Дена. Да хорош меня, шпарит. Ей пофигу, почему? Почему и пофигу я понятен. Бляха муха. Это проигрышно. Ну чё, начинается нарезка проигрышей, как я понимаю, да? <laughs> Потому что, ну блин. Так долго будем танцевать походу? Все, я собрался. Блин, со следующего раза прям сразу же затащил. Короче, она перебивается только выстрелом в голову, короче. А так нифига не канает. Ну, было так сложненько, на самом деле. Но просто надо подпривыкнуть. Ну и руки прямые, чтобы целиться лучше. Все, мы получили все воспоминания. И сейчас мы вернемся в деревню тогда по бырику. Освободите Тоси. А, Сожаление, Тоси. И еще раз медитация. Неплохо. Гарпун. Ах, Ох маска охотника. Неплохо. Неплохо, еще жизнь проставили. Еще 10 таленышей. Было бы неплохо, конечно, их найти, но не найдем ничего страшного. Эти статуи стояли здесь задолго до появления нашей деревни. Учения древних племен, созданные, чтобы помочь будущим поколениям. В понимании природного равновесия. Мы не понимали их значения, пока не стало слишком поздно. Какие okay, статуи? Вот эти? Да, красивая, да? Согласен? Симпатичная такая. А, так. Возвращаемся в деревню. стать для медитации все найдены здесь. А -а -а, нет, мне нужно в деревню. Сейчас мы возьмем кучу шляпок новых. Купим. И в следующей серии мы пойдем драться с Тоси. Я так понимаю, это будет уже конец. Завершение. Так что следующая серия будет последней. Это, Ну, я не знаю, насколько. Может, там еще какой-то поворот сюжета после Тоси. Кто знает? Никто же не знает... Что разработчик придумал? кто? Почему я вот не могу вот в этот кристалл все пальнуть? Я в него хочу пальнуть. Он, он выглядит так, как будто в него можно пальнуть. Но он не хочет, чтобы я в него пальнул. Смотри, какой гордый, блин. Ладно, может он просто так для красоты. Никто же не знает. Ну ладно. Так, давай. А, я обещал в прошлой серии горшку найти пару. Собственно, давай мы и так сделаем. Но помимо горшка у нас куча всего интересного, нового. А, охотник. Это точно. Воин. 100%. Это все распродано. Это в единственном экземпляре. Самурайчика 3 давай возьмем. А где деньги? Подожди, у меня деньги кончились. Это да хорово. А как они у меня кончились? У меня 140 осталось. Ну, собственно, мы все такое прикольное это взяли. Давай две еще каких? Горшку пару взяли <algunos bec -ble> <français> Давай может еще М -м Бейсболка Да нафиг она нужна Не нравится мне бейсболка Давай лучше С Такая шапочка Но ну, я не знаю, она какая-то не такая Лисы распроданы Ладно, давай еще одного самурая возьмем кстати, раскошелимся немножко. Ну и, и шишки, какие клевер. Вот, нормально. Неплохо, неплохая банда такая собралась. Ну, смотрите, вон внизу такие самые эти, такие модные кинты. Дорогие, я бы так сказал. Отлично. Неплохо, классненько замечательно. А, на этом закончим. Все, готовимся к следующей серии. Будет последняя, по-любому. А может и нет. Я опять же таки говорю, не знаю, как получится. Но пиши, что ты об этом думаешь, как тебе самому игрушка, как бы, как твое свое мнение. Излагайте, пожалуйста. И что? На этом закончим. Подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай оставлять свой горячий комментарий, Подписывайся на социальные сети, инстаграм, все ссылочки в описании. И мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока.